Медузы имеют вид колокола или зонтика. В центре, на вогнутой стороне тела, расположен ротовой стебелек с ротовым отверстием. Через него удаляются непереваренные остатки пищи, как у гидроидных. Ротовое отверстие окружено щупальцами и открывается в пищеварительную полость. Тело также образовано двумя слоями клеток – экта- и эндодермой. Между ними находится разросшийся студенистый слой мезоглеи, содержащий до 98% воды. Устроены медузы сложнее, чем гидроидные. Внутри их купола расположена сложная система пищеварительных каналов. А для ориентации в пространстве у медуз есть глаза и органы равновесия, расположенные по краю зонтика.